Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Самая частая причина обращения пациентов в клинику к стоматологу – это как раз наличие острой боли. Острую боль э, врач может э, снять на приеме в 100% случаев. Во-первых, у нас всегда на приеме есть все необходимые специалисты для того, чтобы оказать помощь в любой ситуации острой боли. И, соответственно, есть и все технические возможности, медикаментозные возможности, и квалификации врачей, и наличие всех специалистов, и наличие диагностических методик. То есть все, что необходимо, безусловно, у нас есть. Поэтому мы можем в первое же посещение при вашем обращении снять любую острую боль. Мы можем сделать Эту процедуру абсолютно для вас безболезненна. Основное э, заблуждение на сегодняшний день, да и вообще, наверное, всегда – это страх боли. Вся стоматология выполняется под местным обезболиванием, хорошим, качественным, э, безопасным обезболиванием, что позволяет проводить любые манипуляции, даже сложные хирургические манипуляции, абсолютно безболезненно для пациента. Есть маленький процент пациентов, которые испытывают панический страх перед стоматологическим вмешательством, не только хирургическим. Для таких в нашей клинике мы можем предложить наркоз и пациент просто приходит к нам поспать. Час-два поспал и проблема стоматологическая будет его решена. Перед вколом мы наносим специальную мазь, которая место вкола обезболивает. Также есть небольшой секрет, это очень медленное введение раствора в мягкие ткани. Все это в совокупности помогает минимизировать дискомфорт при постановке анестезии.